Любовь и святость. Ибо написано «Будьте святы, потому что я свят» 1 Петра 1, 16. Есть Божия любовь и святость Божья. Они не могут друг без друга жить. Любовь и святость скажут, как ты прожил. И участь вечную Господь решит. Он поступает нелицеприятно, он одинаково со всеми строг. Господь оценивает результаты, подводит окончательный итог. Судья он справедливый, не обманет, суда не совершит он попыхах. Бог все нечисто на свет достанет, не будет снисходителен к грехам. Придет, придет нежданно эта осень, и для тебя, и для меня, поверь, из каждого Господь особо спросит, но каждый ли откроет в небо дверь? Уже теперь Спасителю известно, что выбрано навеки рай и ад. Уже тебе и мне готово место оправдан, скажут, или виноват. Кто устоит в присутствии Господнем? Господнего суда кто избежит? Об этом нужно знать уже сегодня. Что у нас следуешь ты, смерть или жизнь? Спаситель нам откроет двери рая. Судить меня не станет, Иисус. Не хвалимся, мы просто это знаем. Не для спасенных строгий Божий суд. На небеса закрыта дверь для грешных. О! Если жизнь полна нечистоты, в какой пред Богом станешь ты одежде, и как Ему в глаза посмотришь ты? О, если не прощен и не оправдан Господня святость ослепит тебя, не сможет Божия любовь исправить ту участь, что ты выбрал для себя». Как больно будет знать, что было рядом спасение, Но ты Христа отверг, душа, одета в темные наряды, Отделена от Господа навек. Любовь и святость скажут, как ты прожил, Но ты без слов со скорбью сам поймешь. Есть Божья любовь и святость Божья, есть рай и ад, есть истина и ложь.